Казань-экспресс больше не существует. Как маркетплейс переметнулся на сторону иностранных конкурентов? Рустам Другович Мениханов на своей странице в опубликовал публиковал вот эту историю о том, что казанские ребята создали нечто подобное, Алиэкспрессу. В общежитии номер три вернулась горячая вода. Когда она появится в остальных зданиях студгородка, по линии отремонтирована трубопровода. Как защитить себя и своих близких? В университетской клинике продолжается вакцинация от коронавируса. По УПИТ-ситуации за последние шесть дней мы видим непрерывный рост заболеваемости. И по итогам прошедшей 42 недели показатель составил 172,1 на 100 тысяч населения, что еще на 13,5% выше, чем на неделе предыдущей. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Алина Сафина – в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 принято решение с 30 октября по 7 ноября перевести на дистанционную работу профессорско-преподавательский состав работников, имеющих хронические заболевания, сотрудников старше 65 лет, не прошедших полный курс вакцинации или не переболевших в течение последних 6 месяцев. Образовательные программы будут реализовываться в форме самостоятельной работы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.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 Приобретение контрольного пакета не дает абсолютно полного контроля над а, компанией. Дело в том, что для а, принятия а, стратегических решений, например, решения о ликвидации или организации, требуется а, не 50%, а 75% голосов на собрание акционеров. Но, тем не менее, а, текущий оперативный контроль будет осуществляться тем, кто владеет контрольным э, пакетом. Постепенно все бизнес-процессы Казань-экспресса будут э, подстраиваться под те стандарты, которые приняты на Алиэкспресс. То есть фактически э, постепенно э, Казани экспресс будет э, походить на э, филиал Алиэкспресса.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 Новые правила вознаграждений по авторскому праву в Казанском федеральном университете поощряют ученых монетизировать свои разработки. Так, 20% от суммы сделки достанутся команде или человеку, оказавшим посреднические услуги при продаже интеллектуальной собственности, а 40% — ее разработчикам. В случае выполнения этих двух условий сумма вознаграждения суммируется. Неправильно, нездоровая ситуация, когда ученые, имея идеи, которые они вырастили, находясь в стенах, наших лабораторий в стенах Казанского федерального университета, дальше несут ее в обход университета в различные венчурные фонды, пытаясь ее таким образом монетизировать. Здесь есть две проблемы. Ну, Во-первых, в конце конечном итоге они, как правило, в 90% с лишним случаев не получают ничего, ну, по известным законам работы венчурного рынка. А во-вторых, само по себе это действие является незаконным. Мы здесь создали все условия для того, чтобы наши ученые, Наши сотрудники могли реализовывать свои идеи и не только реализовывать, но и монетизировать. Получая дополнительный доход, ну и тем самым обеспечивая, скажем так, хорошую жизнь для себя и для своих близких. Закончился ремонт трубопровода горячего водоснабжения возле территории общежития номер 3, где с начала мая 2021 произошел ряд аварий. О сроках возобновления водоснабжения в следующем сюжете. Уже?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 также хочется отметить, что проблему пытались решить установкой бойлерной системы, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию. Для решения вопроса, чтобы у студентов была горячая чего-то, было принято меры. Вот у нас здесь стоят 4 бойлера, 2 бойлера значит, для душевой женской, два бойлера для душевой мужской. Они по 150 литров.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 Добровольческий центр Казанского федерального университета КФУ Планета добрых людей провел донорскую акцию в рамках проекта Лайка Донор 2.0, который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Ситуация с ковидом в России ухудшается. За сутки более тысячи смертей и 36 тысяч заразившихся. Подробнее о ситуации в стране и в Татарстане в нашем следующем сюжете.